Рад всех приветствовать, сегодня у нас 17 выпуск, очень люблю это число, вообще люблю простые числа И он, это не ошибка, он тоже называется круглое число, а почему сейчас объясню Я решил продолжить эту тему с круглыми цифрами и сегодня хочу показать, ну сначала такую красивую сделку, которая получилась Она еще не закрыта, я не знаю как она закроется и собственно это совершенно не важно Главное, что совершать нужно сделки, которые... Вам нравятся, которые грамотные и которые приносят вам профиль а красивые они, некрасивые – это абсолютно на самом деле трейдинги значения не имеет. Итак, давайте начнем. Сначала я покажу сделку, которая у меня получилась. Смотрите, это сделка по нефти. Очень красиво она выглядит, так она красиво выглядела вчера, а сегодня уже выглядит уже не так красиво, но это именно круглые числа. И сделка эта прошла э, зафиксирована по 86 ровно. Причем, обратить внимание, первая свеча а, тоже была 86. Там была, э, были свечки, но э, там сделки не произошло. И только на следующей свече. То есть, кто-то, видимо, стоял передо мной в стакане, раньше поставился, и он э, его взяли, а меня нет. Ну, так бывает. Если бы там прошла бы хотя бы одна сделка 86 там 001 там 01 там больше не меньше не может быть потому что там шаг цены 001 у нефти если то есть то меня проскочить не могли но поскольку я остаюсь в стакане с другими участниками и уже давно я замечал что есть такие моменты что я стою в стакан меня как бы и не берут, потом после меня кто-то еще добавляется в стакан, его забирает, а меня нет. Вот я в свое время сделал все-таки вывод, что какие-то есть приоритеты на бирже, и кто-то имеет преимущество в стакане, возможно какие-то там профессиональные участники рынка, маркетмейкеры, не знаю. Но такой факт был мной зафиксирован, что э, вы, если встали раньше в стакан, не значит, что вы будете первыми по этой цене. Вот такое, к сожалению, присутствует. Не знаю, если сейчас... Не удавалось в подробности, ну, не так это меня интересует. Но, тем не менее, вот такой факт есть. Смотрите, 86 и сразу 1,5 доллара. Естественно, здесь, конечно, стоп. Стоп у меня стоит здесь. Ну, личный я поставил. Где-то 0,4 там, по-моему, у меня стоит. Здесь его не видно. Что я жду? Я жду откат. Что будет дальше? Не знаю. Все было прекрасно. Давайте сейчас посмотрим на графики. Итак, смотрим. Вот это график нефти. Вчерашний он вообще был прекрасный. Ушли мы больше, чем на 2 доллара. Но сегодня вот такой возврат, такой откат. До 2 доллара, не знаю, много ли это мало. Я ставил 86. Это прям не супер такой круглый слот для нефти. Потому что вот мы пролетаем и 85, и 84, и вот круглый был конечно, 90 или 100 долларов. Вот 100 долларов, да, это круглое число и прям даже интересно, если мы туда дойдем, что-то подобное там совершить. Может быть, у вас получится. естественно, 86 я выбрал не поэтому а выбрал по несколько другим причинам. Сейчас я покажу. Это нефть, это нефть, которая смотрел я в Trading View и был в конце 18 года, в конце 18 года, там, в октябре цена но она была выше она была 86 с чем-то и очень часто когда подходит к какому-то такому значимому уровню а уровень это просто ну, просто монстр потому что прошло два года два года с того момента как мы этот хай обновили вот туда шли начиная вот с апреля 2000 года мы туда шли видите с откатами с откатами но все-таки мы идем идем идем и поэтому очень часто к этому уровню, если мы его прям коснулись, его могут сразу распиливать. Обычно такая фишка, что до уровня ну чуть-чуть не доходит. Такое было и со Сбербанком, когда он проходил круглые цифры, там 100 рублей, там 200 не помню, 100 рублей была такая. Чуть-чуть мы не доходим и откатываемся. И вот чуть-чуть это круглое число, 86, оно мне понравилось. Я решил прям по 86 прям шортить со стопой. И получилось так, что действительно, да, вот эта свечка вот такая вот э, откатная. Это мы сейчас смотрим дневки. Что будет дальше, я не знаю. Но долларов 5 забрать, как в прошлой сделке, было бы неплохо. Вот скажем, да. Берем следующее круглое число 80. Давайте тогда крыться по 80. А что со стопом? Переносить без убыток. Ну, наверное, да. В данном случае, если мы придем там 85,8, ну, наверное, уже точно мы эту уровень пройдем, там распилим. Ну, вот такая вот э, красивая, скажем так, сделка получилась. Э, как вы, как вы уже говорил, она закроется, абсолютно не важно. Вот если вы будете такие красивые сделки совершать, вы будете, ну, во-первых, будет у вас э, самооценка повышаться, что вот я такой э, красивый, пушистый, такой умный, я рынок обманул, от круглого числа зашортил. А если вы еще и в плюс будете закрывать, ну, все. Э, просто гуру рынка. Ну, вот э, я вам советую только не считать себя гуру рынка потому что это лишь случайность статистика но вот эта статистика ее можно использовать и на ней можно скажем так зарабатывать можно на этой статистике если вы ее правильно и грамотно используете. А давайте теперь посмотрим значит это по нефти все мы ее оставляем и в следующий раз мы я надеюсь что то с ней решится ну придем 80 вообще отлично ну, если нет может быть, я, конечно, пожадничу и закрою там, 3 доллара по нефти. Может быть, не знаю. Но хочется, конечно, забрать вот, 5-6 долларов, да, вот 80, опять же, круглое число. Ну, я не говорю, что от него надо в лонг вставать. Это уже глупость была бы, потому что это уже в середине диапазона. А тут это такой супер мощный уровень, от которого вот а, зашартили. Я хотел показать еще а, сделки по Сбербанку. Вот торговал я сегодня на несколько контрактов, получились такие, ну да, здесь получился плюс, с учетом комиссии получился там меньше даже 1% удалось заработать. И, скажем так, это скорее вот наглядный пример того, как не нужно торговать. Хотя плюс, ну вот я говорю, этот плюс, он нелогичный, он, наверное, неграмотный. Почему? Ну, вроде как, да, диапазон я торгую вот от верхней границы, а здесь... Я покупаю, до да, хорошие сделки там. А здесь опять покупаю, от верхней границы продаю. Но если мы посмотрим на график, то я провел эти линии уже только после того, как первый хайс сформировался и второй, то есть она была проведена позже. И нижняя граница проведена уже после того, как вот этот сформировался. И дальше вот эти сделки, которые просто в середине диапазона, они вообще ни о чем не говорят. Единственное сделка, которая интересна, это вот эти. Потому что здесь долго стояли боковики. Как пружина мы сжались, выстрелили. И дальше мы здесь увидели, что остановились. Вышел хороший объем на этой свече. И такой технический откат. Вот его можно забирать. И после такого выноса обычно проторговка. Небольшой откатик. Еще следующий заход. И дальше уже все сложнее и сложнее становится. Торговать. Теперь прокомментирую вот сам этот диапазон. Давайте чуть-чуть отмотаем назад и посмотрим, а логичный он или нет. Теперь мы смотрим на время. Вот 10 часов. Это начало торгового дня для меня. Но фактически, когда открывается фондовая секция, до этого Сбербанк он как бы ни о чем не знает, куда идти. И вот здесь вот уровень сформировался входня. Мы прошли. Пролетели еще. Сформировался дня. И после такого вот Хорошее движение. Здесь у нас получилось. Ну, мы прошли, давайте смотрим. 372 почти. И 365. Ну, 366 давайте. Это получается 6 рублей. А 6 рублей это, ну, это большой дневной диапазон. Давайте прошлый день посмотрим. И вот 19 число. Ну да, мы тоже ходили приблизительно столько. И ну да, сейчас вот очень хорошо Сбербанк ходит, действительно одни хорошие, но это уже большое движение. И после такого большого движения начинать вот что-то торговать и что-то искать, тем более время после 11 часов и к 12, а там уже и дневной клиринг, все хуже, хуже, хуже. То есть, скажем так, это если я не поторговал с утра, то это время потраченное на самом деле пустое. Да, час я потратил на торговлю, фактически ничего не заработал, да, не потерял, конечно, да, остался в плюсе, но вот это вот Такая суета, она, собственно, наверное, ни к чему. Проще было бы, да, зайти здесь на лоу или вот здесь вот на коррекции, и уже стоять вверх. Лу, спокойно собирает против. Конечно, мы не знаем, куда мы пойдем, но заход вот уже интересные какие-то каналы, да, можно было нарисовать. По тех анализу сложно здесь было входить. ничего такого не было. Был уровень Лоу вчерашнего дня, который мы пробили, к нему вернулись, распилили его в нескольких местах и от него ушли вверх. Вот даже, кстати, вот именно от него начался вот этот быстрый старт. Как я говорил, да, помните, рассказывал в каком-то видео про робот умный уровень. Вот в данном случае робот умный уровень, который можно было вот этот диапазон задать и вставать бы в лонг, когда мы от него немножко отошли, он, кстати, неплохо бы здесь поработал. И от него можно действительно зайти и забрать уже там не по 30, 20 копеек забирать, а забирать уже там рубль полтора, два, три. Сколько мы здесь от него ушли? 367, 370. Вот три рубля. Вот хороший профиль такой дневной. То есть роботы, они иногда оказываются умнее людей. Они не поддаются вот этому количеству сделок. Но в данном случае я хорошо сделал своему брокеру. Я ему а, сгенерировал комиссию. Но сам потратил время и начал, торговал, начал торговать там, где, собственно, этого не очень-то нужно было делать. Вот такой вот отрицательный результат, который я рекомендую вам его не попадать, не доигрываться, а совершать какие-то такие обдуманные грамотные, грамотные сделки, которые, за которые, скажем, так вам будет не стыдно. И даже если она убыточная, вы сможете показать своим знакомым и сказать, вот как классно я торгую, вот какую я вот. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить лайки, если вам понравилось. Приходите, смотрите, как всегда, по средам, пока в 10 утра выходит видео. Чем больше будет лайков, чем больше вы будете приходить и смотреть видео, тем интереснее будет их снимать. И с вами делиться какой-то информацией, которую, я надеюсь, вы сможете применить в будущем, для того, чтобы ваш трейдинг, ваша торговля стала чуть-чуть, а может быть и супер лучше. Спасибо за внимание.